Hey, yo, Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йова Геймс с вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня начинаю игру под названием Fear. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и изварил крепчайший чаёк, тогда мы начинаем. Как в описании игры я вычитал, что игра про человека, который работает в офисе и умеет контролировать свой сон. Uh, посмотрим по... А, все, это игра Я думал, это заставка Все, мы начинаем играть Сейчас будем чекать инфу, которая uh, будет предоставлена в игре В игре, к сожалению, нету Maybe I should check this thing uh, К сожалению К сожалению, не знаю английского языка Но придется по... Опа, это был выключатель, свет мы выключили А, включили свет Where is the neck am um, I? Uh, понял, сейчас опозорюсь, короче, с этой игрой Опозорюсь. А, значит, кирпич есть. Кирпич мы можем что? Кирпич мы ничего не можем с кирпичом сделать, но он лежит под раковиной. Если что, вдруг понадобится нам при каких-то там условиях. А, смотрим. Смотрим, изучаем. Здесь нету клавиши присесть. Прыгать тоже здесь нельзя. И в целом больше больше ничего здесь. What what, uh, what that? Что за говно, блин, происходит? Нахрен что за говно, блин, сейчас произошло? Эйдишн. <maneu> uh, я топчусь на месте. Так. А, um. ah, понял, смотри. Смотри, мне надо убрать. Uh. Uh, вот, я убрал ведро. Соответственно, здесь открывается для меня проход. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут. Так, выбрасываем все кирпичи. А тут прям бросить можно? Да, ей это б... бросить. Uh, игра в ранней стадии, еще у нее только один эпизод, однако, чем-то она мне приглянулась. Не знаю чем, посмотрим, побродим, uh, вроде бы по графике даже там. И дождь лук good. Это говно не к добру, мне кажется, так вот будет лучше, уместно. <связано> а -а -а, <связано> это добро. Да, это говно не к добру. I shall get out of here. Uh, что за херня, опять-таки, что за... А, понимаешь, я же проход... я продолжаю ходить. а, -а, -а. Во из хера, Что же там? Что же там? Давай посмотрим. Здесь яркий коридор. Свет созерцает наши самые потаенные темные э, уголки сознания. It's too dark to, get... to go э, Говорит нам игра. Значит, здесь во тьме что-то там. Press F to use it. Ага. Нет, подожди. Дизмисс. F, Зум. Таке. А -а Дизмисс. А -а мне ее изучить надо посмотреть? Или как мне Ага. Ее... -а -а. Все. F, Ф. Может быть не работает на раскладке русской? Я не понимаю. А почему не F? Так, окей. Чихо. Подожди, а чё? Даже настроек нету. А, для этой двери нужен ключ. Для этой двери нужен ключ. А, здесь я постучался, и, в принципе, а, что-то сейчас произойдет, в чине? Вообще. Пресс F. Во. Во! Это V. Понял. Так, смотрим. Здесь чёрное пятно на стене. Двери все закрыты. А, к этой двери мне нужна ручка. А, вот, посмотри, щеколда есть. Отлично. а непонятно. Непонятно. Механика игры, конечно, оставляет желать лучшего. А смартфон. <свеч> <свеч> <свеч> а а What the fuck? C? Что здесь происходит? What the fuck are you doing, man? Выброси! Да выброси, да как? Да как? Да положи этот грёбаный Телефон! Что? Вот, отцепите! Уберите этот телефон от меня! Я поставить хочу этот гребаный смартфон! Что это было? Какие-то кнопки работают в целом. Или это забагованное говно? Я не могу понять! Что это за говно? Почему меня кто-то пытается испугать? Так, подожди. А можно его забрать вообще? Все кнопки сейчас прожму. Все. Уходи. Уходи. Не работает. Какая-то э, кон консоль появляется. Вот так! Вот это говно! Убрать! Ладно, ничего страшного. Сейчас мы попробуем... Сейчас я перезайду в это дерьмо. Сейчас. Так, вот я снова на этом месте беру зажигалку. Беру. Беру. Е, я так и сделал. Забрал зажигалку. Здесь щеколду отодвинул. А, вот так отодвинул. Открыл дверь, зажег. Опять... <связь> <связь> <связь> я еще раз, если испугается этого дерьма, я выйду нахуй отсюда. Это что за бред? Вот ключик, смотри. Смотри, смотри правую кнопку мыши, нажми, чтобы забрать. А правая кнопка мыши не работает. Это работает или нет? This is an old. Uh, это очень, это очень старая карта. Ну вот так вот. Итак, а uh, uh, I cannot open it. Так. Ага. Uh -huh. Что мы можем здесь найти? А, Контоки. Так. Не пони... Так, еще. Еще есть варианты. Дверь захлопнулась прямо за мной. А, лампа. Лампочку можно приделать куда-нибудь. Ну вот уж вряд ли. Окей, выбросим. О, там кто-то стучится по ним. Вот. Или это я. I can not open it. I can not open it. Во. во. I can open it. А что тогда мне нужно? А, может быть, оторвать карту. Нет, может быть, не оторвать. О, oh, TCS Anolk Geographic Map. А, вот это я взять не могу. Вот там тоже. И здесь ничего. Есть папки. Папки. Я набросал папок целую кучу Подожди, я не понимаю Может быть я чего-то упускаю? Я уже все с полок скинул на пол Все посбрасывал Вот здесь есть лампа, щиточек Щит, оу, чек Мне кажется, что я что-то упускаю, нет? Наверняка же я что-то упускаю Сто инфа, что я что-то упускаю. Я сейчас возьму опять этот телефон, и у меня опять сломается игра. Mm. A -a -a -a -a. Нет. О, -о, -о, О, во, смотри, да ты что? Unlock. Door has been unlocked. Кайф. Вот это я понимаю. Так, здесь закрыто. It's locked. I need to think okay. There are no handling. I need to find it. А, я понял. Нужна ручка. Это... Там ручки просто нету. А что здесь жужжит? Uh... Maybe. Uh... Ручки тут нет. Нигде никто не видит. Я не вижу. Я не вижу ручку. А, давай сюда вернемся. Тут что-нибудь есть? Во, во, во, во, во, во. Во! Что это? Нет, ничего. Блин. Да куда? Да что это за... Что, блин, надо делать? Ладно, хорошо, есть зажигалка, можно здесь по углам попродить. А, по углам мы продили, здесь ничего нет. А здесь ничего нет? Там тоже ничего? Ручку можно вот такую забрать? Нет. А о, у меня есть ключ! и Вот так? Вы я, я, я, я, я надеюсь, вы понимаете, насколько это неудобно. Типа, курсор меняется, он расширяется, она немножечко. И ты ничего не можешь поделать. Давай! Больше агрессии, больше громких звуков и стуков. Вижу ручку. Ручку. Ручку я. Бля, чё я я выбросил-то? Оп! Маре, маре, маре. Да ну! Бля. Так, э, устанавливаем. Все. Теперь можно открыть эту дверь. И все? Я на это потратил 13 минут. Это было все? Да вы, блять, прикалываетесь! Или что, куда? Да куда? Какие? Я 150 отдал. 150. 150 отдал. Ради что, чтобы ручку открыть верную. Да ты что, Наташа, ты что гонишь, шо ли? Я бы лучше там купил бы еще. Ой-ой-ой-ой-ой. What was that? What was that, мазафака? Говно. В общем, вот такие вот у нас дела, дорогие друзья. Будем ждать выхода этой игры. Всем огромное спасибо за просмотр. До скорых встреч. С вами был Йобогейм. Пока.